Здравствуйте, дорогие мои друзья, мои красивые, великолепные, великолепные, самые лучшие, самые... С вами Мародер 120 Гигабьюти. И сегодня мы будем приводить мой страшный, вонючие, красно, пьяная, жирная ебала в порядок, наконец-то. Я понял, что никому не нужен нахер Толстый, красноеблый стример. Я решил немножко поменять свой мич. Дело в том, что мне кажется, вот этот ебальник никого не привлекает. И сегодня перейдет меня в порядок моя замечательная жена. Она, если кто не знал, косметолог высокого разряда. Кристина 120 Гигабьюти. В общем, сегодня мы избавимся от вот этого ебальника и представим вам новый трендовый красивый. Сегодня мы избавимся от мешков под глазами. У меня наконец-то появятся брови. Ну и в целом кожу мы мою сделаем более приятный на вид. Это мой первый бьюти-влог. Поставьте лайк, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам очень сильно понравится. Пишите в комментариях, что вы думаете о таком замечательном формате. А мне надумать личика! А вот по К сожалению, не спонсором нашей программы является Клиник Пенка для умывания. Готово! Как видите, моя кожа теперь блестит, как младенца. Теперь, чтобы э, еще больше увлажнить мою и так довольно влажное ебало, мы используем увлажняющий крем. сколько, говорит? Хватит. Хватит. После этого мы наносим тональный крем. А что надо делать? <сёх> <сёх> крем очень рад меня видеть. <сёх> что только не сделаешь ради контента. Че? Так, теперь что? Смотрите, какой милый футляр для спонжика. Спонжик, спонжик. Это просто губка. Для того, чтобы размазывать тональный крем. Губку тщательно смачиваем водой, потом промокаем крем и наносим себе... На ⁇ Бля, я как в этом меме, короче, с, с клоуном, который что-то говорит, говорит, говорит и превращается в клоуна, блин. Кажется, мы подобрали неправильно цвет тональника под мою красную рожу. Самому у меня не получается, потому что я первый раз, вы меня простите, пожалуйста. Поэтому... И таким образом мы избавляемся от красных пятен, от э, изрядного употребления алкоголя на моем лице. Но при этом у меня все еще синяки под глазами. Что же делать? Для этого у нас есть консилер. После этого берем ту же самую губку, которая смазана в нашем тональном креме. Я Буду так прекрасно выглядеть, ребята. Вы меня таким красивым никогда не видели и никогда, скорее всего, больше, блядь, не увидите. Блядь, женщины, значит, э -э зачем вы этим занимаетесь вообще? -то? Кроме того, молодости Я имел неосторожность проколоть себе зачем-то губу и хожу теперь с дыркой. Но есть способ ее замазать. Нихотя не помогло. И хуй с ним. И вот он финальный результат. Как видите, я выгляжу намного лучше и привлекательнее для любого мужского. Особи. Следующий шаг, конечно же, мы используем кисточку и пудру, чтобы припудрить, блядь, чтобы припудрить себе толстое, но уже не такое отвратительное лицо. Как, блядь, она откроется? А, не забывайте стряхивать кисточку, и я не только про эту. Теперь там по похлопывающими движениями мы замазываем оставшиеся дефекты кожи. И если вы посмотрите внимательно, результат, конечно же, имеет огромную разницу с оригиналом. А теперь наносим тени. Очень аккуратненько и очень нежно наносим тени в уголок глаза. И, как то хуйня называется? Надвечья. Почему плохо? По-моему, отлично. Как будто меня отпиздили. Вот так вот делать не надо. Сейчас мы вам покажем, как делать нужно. Что я надела, мы убрали только что тональником Не делайте так Ну вот Так же намного лучше Так, слушай, я на лу пугачёв сынулись, похож Теперь добавим моим глазам Немножко блеска Благо у нас есть тени с блесками. Ну разве я не прекрасен? Теперь же настало время сделать небольшие акценты на наших великолепных, красивых, блестящих глазах. Для этого мы используем черный карандаш, чтобы нанести небольшие, но прекрасные стрелки. А как ты делал, Тойот? Я, я, ты понимаешь, что я не понимаю, куда там тыкать? Так. Вот так вот делать не надо, специально вам показал. Давай тональный сюда. Давай тональный. Ну я... Как вы это делаете, я не знаю. Ну вот и все готово. Хотя на самом деле, это только начало. Теперь пора, наконец, заполучить брови. Нам поможет в этом белорусский бренд Бульба. Как он называется? Так, а что дальше? Нет, я хочу сам, я сам. Нифига себе, смотри, у меня бровь. Как будто мне снова 12 до того, как я спалил их. Вторая бровь мне тоже нужна. Вот что мне надо было использовать, когда я пришел домой тогда, когда смотрел брови. И мама такая, где то брови. Но это еще не все. Брови надо зафиксировать. То, что не получилось у меня делать в 12 лет. Для этого мы используем фиксатор. И вы должны как бы причесывать свои бровки. Лево и справа. Я все красивее с каждой минутой. <сёкзак> в смысле, я плохо нарисовал, я хуй нарисовал. Смотри, как будто не первый раз. Теперь же настало время сделать контур лица. Для этого используем э -э, палетку iHeart Revolution и кисточку поменьше. Бля, я реально мало уже уйджу. Нам нужно подчеркнуть скулы. Для этого я сделаю самое сексуальное лицо. Не забываем по второй щечку. Я, по-моему, здесь сделал хуже, не? В смысле, ждет. Ебать, я похудел. Подправь. Покати. <связать> Теперь, несмотря на то, что ебал у меня красный от природы, я нанесу себе немножко румянец. И тогда все будут думать, что я не просто много бухаю, и из-за этого краснее у меня повышенное давление, что я просто красивый. Так что понял, чтобы у тебя дел телка, я об этом не знал меры и красил за Потому что я не понимаю, там мало не мало. И все не прекраснее. Как вы видите, я выгляжу уже более естественно, а не как какой-то сбежавший психушки клон убийца. И теперь наконец-то настало время highlighter. Делать это нужно, чтобы придать лицу блеск. Так получилось, что от природы у меня плоские, неярко выраженные губки. Ну, конечно же, в нашем великолепном бьюти-влоге мы все это сейчас исправим. Сначала мы рисуем контур губ, которого у меня отродясь не было. Ну как я тебе нарисую контур губ? У меня никогда не было контур губ. Я не знаю, как его рисовать. Какой мне рисовать контур губ? Чуть ничего не поменялось. После того, как мы нанесли контур, конечно же, надо придать губам... Сочный аппетитный вкус. Для этого мы будем использовать помаду. Для этого мы будем использовать помаду. Сука, я заебался уже на... Что нахуй на это писался, блядь? Не могу, блядь. Вот она красота, но это еще не все, поскольку это матовая помада, она сильно высушивает губы. После того, как цвет схватился, нам нужно использовать немножко бальзамчика. Я чувствую себя сексуальнее с каждой секундой. Теперь, поскольку я много бухаю, у меня трясутся руки, нам нужно подправить контур а, помады консилером. Это э, сделает мой ассистент Кристина 120 Гигабьюти. И вот все готово. Самое последнее, но все еще очень важное, конечно же, уж и реснички. Это придаст взгляду сексуальную обворожительность и выразительность. Все готово. И вот так красиво я бы выглядел, если бы работал на одной из улиц Таиланда. Возможно, когда мой канал развалится, мне это еще предстоит. Большое спасибо всем, ребятам, кто смотрел. Поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои бьюти-влоги. Естественно, благодарите Кристину в комментариях. Подписывайтесь на мою телегу, ссылочка в описании. Там я буду выкладывать самые лучшие палетки и залупки. Шу, ну и на сегодня это все. С вами был Мародер 120 Гига Красивых, нежных всем респектов.